Доброе время суток! В этом видео речь пойдет о клетках для кролей. Вот перед вами на видео клетки в два яруса. Общая длина клеток составляет 3,60. Верхний ярус разбит на три клетки, также и нижний. Каждая клетка длиной 1,20 м. Посредине сделаны вот таких вот два Две кормушки для сена сверху и снизу как раз на три клетки высота клеток 80 сантиметров высота нижней клетки также 80 сантиметров задней стенки а спереди сделано 65 сантиметров это для уклона, для крыши. Крыша обшита USB листом, а сверху оцинкованный лист. Это для того, чтобы USB не разбукало, так как она не влагостойкая. И для удобства уборки кролины фекалий. Ну и также моча кролины, которая попадает на оцинковку, она сразу же стекает. Половину. Передние стенки выполнены из сетки оцинкованной толщиною 1,6 к моему миллиметра э, с ячаей 50 на 12. Аналогично также и нижний ряд клеток с этой же сетки. Полы выполнены. Также из сетки с ячеёю 12 на 50 оцинкованной сетки толщиной 1,8 мм. Кормушки выполнены обшитой сеткой с ячеёю 50 на 25, 1,8 мм. Такие вот кормушечки удобные загружать сеном, чистить в них. Изначально были также сделаны нитильные поилки, но они со временем повыходили из Служили буквально один сезон. Сейчас используем вот такие вот кормушки и для овса, и и для воды. Это обычный швеллер, поваренный, покрашенный. Тоже удобные. Единственное, что нужно чаще мыть и убирать в этих кармашках, так как все равно туда попадают. периодически кролиный помет, а это нежелательно, чтобы они употребляли с водой и с речмом, так как будут тогда болеть. Клетки большие, хорошо вентилируемые из-за этого у кролей нет практически никаких болезней. Кролей не прививаю уже лет 5, падеж минимальный, в отличие от других. Когда у других идет очень большой падеж кролей, у меня минимальный. Практически его нет, очень-очень нет. -очень дверки, USB лист, навесы, ну, вот такие вот, вот они так вот выполнены, закрываются вот так вот, все просто, элементарно, фекалии кролины не остаются, а выпадают тем, в самом чистоте клетка содержится внутри в чистоте. Внутри он видно угол обшитый оцинковочкой. То есть все деревянные части внутри обшиты оцинковка для того, чтобы кроли их не грызли. Покрашена внутри. Первый раз была покрашена водоэмульсионкой, второй раз уже известю белели, периодически обрабатываются паяльной лампой, развод это стабильно, дабы избежать всяких болячек на клетках. Расстояние между клетками 25 сантиметров и снизу также 25 сантиметров. Это для удобства уборки под нижней клеткой и между клетками. Основной каркас, выполненный из бруса 40 на 40. Ну, вот, в принципе, и все. Вот такие вот клетки, хорошо проветриваемые, в которых не задерживается кролейный помет, моча. Ну и из-за этого нет... Болезни у них в большинстве случаев. Когда идет вес, э, летом в жаркий период, во многих начинают дохнуть кролики. Либо осенью, когда начинаются дожди, идут болячки, массовые падежи кролей. У меня это исключено, практически нет такого. Ну а зимой сарай отапливается, двери закрываются. Проветривается и также исключается падеж кролей. Всем пока, до новых встреч. Оставляйте лайки, пишите комментарии. Удачи в кролиководстве.